Всем привет! В этом видео хочу показать, как я включил функцию автосбора на домофоне КС. Функция автосбора представляет из себя то, что любой ключ, который вы будете прикладывать, будет открывать этот домофон и автоматически записываться в память. Вот. вот у меня тут два ключа лежит. Вот проверяем, что они не открывают этот домофон. И пусть как раз таки здесь лежат чтобы э, кто-то не подумал что я их э, специально там и э, что-то там прописал заранее там или что то такое вот они не открывают чтобы э, включить функцию автосбора нам нужно войти в меню э, чтобы войти в меню нам нужно нажать к и ввести пароль по умолчанию это 6 или 4 0 в моем случае стоит мой заходим Функция 62. К. Вот, здесь светится рисочка. И выбираем, сколько суток будет включен автосбор. От 0 до 99. Ну, 0. Это автосбор выключен. Вот. 99 это... Это значит, что 99 суток автосбор будет включен. Ну, точнее быть, в общем-то, от 1 до 99. Вот. Так. Вышел из функции. Вот еще раз. Допустим, мне нужно на 5 суток включить автосбор. Вот. Нажимаем 5. Нажимаем К. Все. Выходим из меню. Ой. Автосбор включен. Теперь он эти ключи должны его открыть и занести в базу. Все. Этот ключ я занес в память домофона. И после выключения автосбора этот ключ будет его открывать. Вот этот, кстати, я сейчас не буду прикладывать. Сейчас как раз таки... Выключу автосбор и проверим, что он не будет открывать этот мафон. Захожу снова в меню. Вот. Здесь выставлено 5 суток. Нажимаю C. Все. K. Но можно C, можно там нули выставить, как удобно. Выхожу из меню. Проверяю этот ключ. Все. Автосбор выключен. А ключ, который э, я подносил при автосборе, он продолжит дальше открывать домофон. Думаю, это видео было вам полезно. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.